Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть третья. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту. Гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, струйную фигуру и легкую походку. Мы говорили о витаминах группы В, которые важны для организма все. Витамин В5 препятствует старинной дряблости кожи, аллергическим реакциям, ускоряет рост волос, улучшает состояние волосяных болит. Признаками недостаточности в организме витамином В5 являются тусклость это глаз, ранняя седина, появление белых пятен на теле, кожное высыпание, нарушение обмена веществ. Витамин В5 содержится в следующих продуктах, таких как в почках, в печени, пивной дрожжаке, яичном желтке, сметане, кефире, твердых сырах, ороге, арахисе. Весной рекомендуется добавлять салаты свежую свежей ботвы, редисы и моркови. А из листового салата, и пекинской капусты, зеленого лука, петрушки и углов, можно готовить салаты ежедневно. Полез также очень цель